Но звучит мой доклад, и мне было поручено, это осветить эволюцию хирургии комбинированного лечения рака шейки матки за значительный, в общем-то, период. Начну я с того, что представлю те опции, которые используются в лечении рака шейки матки. Это хирургия, лучевая терапия, лекарственная терапия и комбинация этих методов. Относительно хирургии. Исторически надо начать с 19 века. Это век, можно сказать, хирургии рака шейки матки, когда складывается концепция радикальной гистеректомии. И два вида вмешательства рассматривались. Это влагалищная радикальная гистеректомия и абдоминальная радикальная гистеректомия, И связывают их с именами друг овсе хирургов – это Фридриха Шаута и Эрнеста Вергейма. Но надо сказать, что чехи утверждают и говорят о том, что первый лагальчный радикальный гистроктомик раз выполнил их соотечественник в 1808 году в Праге в университете, куда приезжали и работали какое-то время и Шаута, и его ученик вергеем Эта операция была усовершенствована в какой-то степени Шухартом в Германии в 1893 году. Но ну и вот этот вид операции все-таки имеет свое название теперь как операция Шаута. Это влагалищная радикальная гистероткомия, которую Шаута выполнил в 1901 году в начале. Э -э 20 века с модификацией Шухарта, и за 4 года было уже выполнено 133 операции, и он опубликовал книгу, в которой приводит и иллюстрации этих операций, и, надо сказать, что и результат даже пятилетней выживаемости, которая достигала 40% при летальности после операционной в 10 и его следующие ученики, это Шаут Амрайх и Штекель, они несколько усовершенствовали эту операцию, и нередко эта операция звучит как операция Шаута Амрайха. Но в то же время, сейчас мы должны больше акцент сделать на абдоминальных операциях радикальной гистеректомии. и здесь, конечно, звучит имя австрийского хирурга Эрнста Вергейма. Он был учеником Шаута, но затем они стали, в общем, такими оппонентами друг к другу, потому как Шаута не признавал абдоминальный доступ, а Вергеем настаивал именно на абдоминальном доступе. Говорят, что только при этом можно сделать радикально гистероктомию и выполнив еще и лимфоденоктомию. Но результаты его первых операций были не столь утешительные, а летальность достигала 38%. И когда он докладывал на обществах австрийских хирургов, все это воспринималось в штыки и отрицалась данная операция. К 1905 году уже было выполнено 270 операций, летальность снизилась у него до 18%, а выживаемость была 31%. И... Он издает книгу, которая посвящена как раз абдоминальным операциям, где приводит свои 500, результаты 500 операциях, выполненных к 1911 году. Дилетальность 10%, обживаемость а 50%. Всего им было выполнено 1300 операций. И вот здесь вы видите э, иллюстрацию одного из этапов этих операций. Но надо сказать, что именно в начале 20 века эта операция не признавалась не только в Австрии, я хочу привести даже вот э, Дмитрий Аскарович э, Отто, которого вы хорошо знаете в Санкт-Петербурге, его имя, <coughs> именем назван императорский клинический повивальный институт, и он тоже приводит свои данные, сравнивая влагалищные операции и абдоминальные, приводя свои данные, такие же, как у Шаута, говоря, что <coughs> результаты по были выше даже, а осложнение было меньше. И категорически утверждают, что производство операции абдоминальным доступом должно быть крайне ограничено из-за высокого риска, связанного с летальными исходами. Оперировать надо из доступа. И время, конечно, все рассудит. И мы видим, что вот здесь... На кладбище похоронены два вот великих хирурга, Шаута и Вергеем, которые, видите, все время находились в такой дискуссии. В разницу в год, вот их могильные памятники. И, в общем-то, время оно свое доказывает. Но еще до того, как войдут абдоминальные операции, о них забудут. И о влагалищных операциях забудут, потому что начинается... Эра лучевой терапии рака шейки матки. Вы видите, здесь вот портреты нобелевских лауреатов. Это Иренген, который изобрел их случаи. Это Беккерель и Чита Кюри, которые открыли естественную радиоактивность. И далее и уже Ирен и Жоли Кюри приводят результаты искусственной радиоактивности. И стандартная э, э, хирургия рака шейки матки сменяется лучевой терапией, которая проводилась мезоторием, подводились, вы видите, ручные аппликаторы непосредственно к опухоли, а наружное облучение проводилось на рентгеновских установках. И в 1913 году вергеем готовил и выступить, сообщить о результатах своего хирургического лечения рака шейки матки. Но он расстроенно снял свой доклад, потому как до него выступили радиологи, привели прекрасные результаты без осложнений, излечения полностью лучевой терапии рака шейки матки. И Додерлейн, которого мы больше знаем по палочке Додерлейна, он был прекрасный хирург, да еще у него дед был такой теолог, поэтому он хорошо выступал, он сказал «Вергейм, Эрнест, ты становишься исторической личностью, твои операции выполнять не будут, смотри, какие хорошие результаты лучевой терапии, я за лучевую терапию рака шейки матки». И Вергейм снимает даже свой доклад. Однако время все расставляет на свое место, и за забвением абдоминальной хирургии э, с внедрением радиации сменяется и опять же всплеск и ренессанс наступает хирургия, потому что видят и результаты неудачной лучевой терапии, когда расплавленная опухолевая ткань, и в ней находят живые опухолевые клетки, и осложнение этой терапии, и опять возвращается к хирургии, когда... Условия для выполнения хирургических вмешательств улучшаются благодаря антибактериальной терапии, анестезиологии, усовершенствованию современной хирургии. И операцию Вергейма усовершенствуют уже американские хирурги, вот здесь уже добавляется к абдоминальной операции Вергейма, она звучит как операция Вергейма Мейкса, и американцы говорят, что они делают радикально более операцию с лимфодиссекцией и более радикально берут связочный аппарат. Японский хирург Акабаяши тоже приводит данные, но более скромно, не выступает так вот, но тоже вот от совершенствование операции с более широким сечением параметров. Но возбущенный ученик Вернера, который приезжает в Америку с Турне с выступлением по операциям, он говорит о том, что вы посмотрите, в австрийской клинике сохранились препараты. Вот вы видите внизу препараты, выполненные Вергеймом. Насколько широко и радикально выполнялись операции. Обратите внимание, какое положение вот истинное для того, чтобы выполнить эту операцию, и настаивают хирурги, и по настоящий день тоже желательно, чтобы анестезиологи создавали вот такие условия, чтобы в малом тазу было удобно работать. И вот говорится о том, что Вергейм выполнял радикально свою операцию, и вот об этом пишет Вернер. Эта книга была переведена на русский язык с предисловием Персианинова, очень таким относительно радикальной абдоминальной операции. Далее мы видим наших отечественных хирургов, Александр Иванович Серебров и Ян Владимирович Богман, которые как раз работали в нашем институте онкологии, они публикует свои книги «Рак матки». И Александр Иванович Серебро говорит о том, что да, мы вот в клинике делали несколько операций влагалищным доступом, но нам, в общем-то, это показалось не столь радикальным, и, конечно, мы стоим за радикальную операцию. И вот здесь рисунки, описание этих операций. И в клинике Яна Владимировича Бохмана тоже очень хорошо изложен ход операции и положительные, ну и некоторые бывают отрицательные стороны, в виде осложнений, возникающих после этих операций. Но ну, То есть все хирурги фактически уже в середины 20 века за именно абдоминальный доступ при выполнении операции Вергейма. Формируется классификация радикальных операций при раке шейки матки. Вы видите сагитальный срез, вот если по Пирогову. Да? И вот очерчены классы выполняемых операций от простой, когда фактически кардинальный крестово-маточный связь, не забираются, до э, широкого сечения, до стенки таза, потому как через лимфогенные сосуды идет распространение опухолевого процесса из первичной опухоли. То есть от первого класса простой гистероктомии до пятого класса, до передней экзонтерации, когда удаляется мочевой пузырь и тотальная э, экзонтерация с удалением э, прямой кишки, возможно, такие операции при раке шейки матки. И говоря о тотальных экзентерациях, мне хочется показать портрет американского хирурга Бруншвига, который первый, первый тазовый экзонтерацию выполнил в 1947 году, а дальше он приводит уже результаты от 50, более 500 больных, которые, и пятилетняя выживаемость аж от 25 до 61%. При, преимущественно там были больны раком шейки матки, хотя и колоректальный рак входил в группу оперированных больных. Но тот же Бруншвик говорил о том, что экзонтерация является брутальной процедурой, и я с нетерпением жду того дня, когда исследователи оставят меня без работы, открыв препарат, который будет убивать раковые клетки. Но вот здесь я хочу из книги, то есть из журнала «Кенсер» привести вот эту вумен который брушвик демонстрирует, которой была выполнена экзентрация, и она вернулась через год к работе, у нее был рецидив рака шейки матки, ну, правда, с колостом, с введением мочеточников эти в кишку, однако все таки результат налицо. И здесь представлены варианты тазовых эвесцирации от перей, до до тотальной экзонтерации, которые тоже могут быть выполнены при раке шейки матки. Вот как выглядит ТАСС после выполнения такого рода операции. Вот Кирилл Шостка, один из хирургов Санкт-Петербурга, тоже вот демонстрировал операцию. И вот один из кадров после выполненной экзонтерации. Но продолжение темы по хирургии радикальной гистеректомии хотелось бы сказать о ученике Гергеяма Лацка, который изучая удаленные лимфатические узлы, даже неизмененные, выявлял в них микрометастазы. И с 1967 года Федерация акушеров-гинекологов декларировала как стандарт удаления не менее 20 лимфатических узлов при радикальной гистеректомии. А, ну, вот один из вариантов модифицированной операции предложил э, э, хирург из Индии, когда все таки выполняется влагалищная радикальная гистерэктомия, а через две недели ретроперитениальная лимфоденоктомия. Почему об этом я говорю? Потому что дальше мы увидим э, продолжение этой э, варианта операции. То есть к радикальной гистероктомии все-таки присоединяется обязательная лимфоденэктомия. Радикальная лимфоденэктомия это тазовая лимфоденэктомия и при необходимости даже параортальная. Хотя в настоящее время обсуждается другой вопрос. А нужно ли делать тотальную тазовую лимфоденэктомию, когда выясняется, что там нет поражения лимфатических узлов, даже лучевые методы не помогают об этом судить дооперационно. И сейчас, конечно же, это концентрирование Концепция сигнальных лимфатических узлов в 21 веке изучается при многих солидных опухолях и при раке шейки матки. Это изотопный метод, это использование лимфотраста, и на сегодня это препарат, который мы используем, ICG, для вот выявления сигнального лимфатического узла после введения контраста непосредственно в первичную опухоль и дальше выявления сигнальной лимфатического при поражении сигнального лимфатического узла удаление э, уже э, системной вот Здесь я привожу э, данные э, вот нашего отечественного хирурга, который работает у нас в клинике Игорь Викторович Белев, который первый в России стал внедрять вот, э, детекцию сигнальных лимфатических узлов как при раке тела матки, так и при раке шейки матки. И вот В 2018 году за три года результаты по детекции э, при раке шейки матки у 63 больных представлено в книге «Рак шейки матки» в одной из глав, посвященной вот детекции сигнальных лимфатических узлов. Насколько это эффективно, мы видим, и э, позволяющее вот, э, э, используем именно этого контраста, который раньше не считался э, вот, э, контрастом, для он больше используется в сосудистой хирургии, но сегодня он уже регламентирован и как краситель для вот, выявления сигнальных лимфатических узлов. И э, результаты, хотя еще не совсем э, однозначные, поэтому это еще не, в сту, не входит э, в стандарт определения сигнальных по сигнальным лимфатическим узлам судить, а вы, выполнять или не выполнять э, э, системную лимфоденоктомию. Но вот исследование Синтикол, э, которое проводилось, вы видите, при, приводит результаты э, по выявлению выживаемости фактически одинаковые, если выполнена тотальная лимфоденоктомия, или все-таки можно ориентироваться по сигнальному лимфатическому узлу и не выполнять, если он не пораженный системной тазовой лимфоденоктомией. Однако сейчас проводится перспективное исследование международное синтекол 3 где планируется набрать все-таки 950 больных и по ним уже окончательно судить о об онкологической безопасности, вот сужение показаний э, к тотальной. Э, Тазовая лимфаденектомия ориентируется на сигнальные лимфатические узлы. Но эти результаты будут, видеть только к 2026 году. Говоря о радикальной гистеректомии, которая, в общем-то, демонстрирует высокие результаты по стадиям заболевания, при первой стадии высокие результаты, более 80% 5 пятилетней выживаемость, и второй даже стадии, надо говорить о том, что, к сожалению, эти радикальные операции сопровождаются и с соответствующим ухудшением качества жизни больных. Это э, и э, кишечные дисфункции, мочевые дисфункции, сексуальные дисфункции, так как происходит денервация э, органов малого таза. И вот сейчас обсуждается и про, выполняется нервосберегающие операции, то есть э, несколько меньшая такая деэскалация радикализма, которая фактически была предложена еще в 70-е годы кабаяши это японцы которые потом усовершенствуют а кабаяши ученик кабаяши усовершенствует нервосберегающую операцию вы видите на данном слайде что при радикальной операции пересекаются нервное сплетение через кардинальные связки то есть крестовые связки и в кардинальные но это можно сохранить при нервосберегающей операции, тем самым не столь нарушая функцию и мочевого пузыря, и э, прямой кишки, но и сексуальная сторона жизни тоже обсуждается у этих пациенток после возвращения к, к жизни, после этих э, операций. Но и сейчас вот эта операция, мы говорили о пять э, классов по пиверу, э, то сейчас предложена новая классификация классификация кверли э, француза, который был президентом э, э, несколько лет эсго э, э, Европейского общества онкогинекологов. Это вот такой тип С, то есть это радикальная операция, но нервосберегающая когда сохраняется вот нервный соответствующий гипогастральный, вот ответвление гипогастрального нерва. То есть это тип С, который можно выполнить при каких ситуациях? Вы видите, что не во всех случаях мы будем прибегать к этой операции, и будет выполнена радикальная операция. Это тип С2, когда опухоль больших размеров, а, первое, а тип С это операция при опухолях до двух сантиметров когда можно несколько уменьшить объем радикализма в удалении кардинальных и крестцовых маточных связок сохранив соответствующее не, соответствующие нервные сплетения но еще при низком риске даже обсуждается вопрос о выполнении простых гистероктомий без вот такого широкого сечения а, параметриев и даже теперь говорит о том что а может быть не нужно делать такую радикальную операцию при раке шейки матки которую мы постулли сегодняшний день и приводится интересные данные из 16 центров 9 стран где больные ну правда небольшая группа больных которым выполнялась конизация шейки матки при инвазивной опухоли наличии и делалось лимфоденоктомии только или же после конизации когда выявлялся инвазивный процесс делалась простая экстирпация с а или третий вариант когда делалось случайно как бы, можно сказать, неадекватная, простая экстерпация, выявлялся инвазивный рак шейки матки, и сравнивали результаты. И оказалось, что, в общем-то, результаты не столь уж худшие, то есть от консервативной хирургии, хотя рецидивы заболевания в 3,5%, и метастазы в лимфатических узлах выявлялись, но это требует дальнейшего изучения, и вот такое исследование тоже запланировано, возможности ограничения объема операции при небольших размерах опухолей, не выполняя э, вот столь радикальных операций, о которых мы говорили, различных типов, ограничивая даже простой гистеректомией, но с лимфодиссекцией. Следующий момент, который обсуждается при хирургии. Мы говорили о влагалищном доступе, лапаротомном, так называемом открытом доступе, о котором мы вот все говорили по предыдущим, по предыдущим слайдам. А сейчас вы видите по э, Черный лапароскопический доступ. Можно ли использовать лапароскопический доступ при вот этих операциях в малом тазу в случае инвазивного рака шейки матки? Вы видите здесь портреты э, пионеров, которые первые выполняли лапароскопические операции при раке шейки матки. Вот это Кверли, который уже звучал, это лапароскопическая тазовая лимфоденэктомия это Кенис, который выполнил первую лапароскопическую операцию Вергейма Чилдерс, который выполнил лапароскопическую параортальную лимфоденоктомию аденоктомии. И опять я привожу нашего отечественного э, хирурга из нашего центра. Как раз он впервые в нашей стране стал с 2012 года выполнять такие операции. И уже за 6 лет вот, в публикации Книги 2018 года сообщается о 80 больных, которым выполнялась операция Вильгельма лапароскопическим доступом. И вот здесь вы видите этапы этой операции в книге. И сегодня вы имели возможность видеть воочию саму операцию, которую транслировали с утра. Много видеороликов выложено в интернете, и каждый может познакомиться с вот, выполнением этой операции. Однако, не все так... Од... Так, почему-то не хочет переключаться. Можно следующий слайд еще раз? А что мне сделать? Он... А, есть еще возможность роботассистированного выполнения этой операции, но хотелось бы привести несколько шокирующих многих пионеров лапароскопии вот в хирургии рака шейки матки сообщение, которое сделал в Новом Орлеане, это был 18-й год, да, 18 год. Педро Рамирес, американец, сообщает об результатах рандомизированного исследования, о исследования, в отличие от медицинских онкологов хирургам очень трудно проводить, потому что каждый хирург считает, что он правильно сделал операцию, другой неправильно. Но все-таки постарались набрать больных двух вариантов выполненной операции. Одним лапароскопическим доступом, а другим открытым, традиционным доступом. В одной группе было 312, в другой 319 пациентов. 319 входили там, где был лапароскопический или роботоассистированный доступ. И Результаты лечения. А вот результаты лечения показали, к сожалению, худшие результаты от лапароскопического доступа. То есть рецидивы заболевания были выше, и беспрогрессивная вышиваемость тоже была хуже при лапароскопическом доступе. И заключение онкогинекологов американских, но там и международное исследование было, не только американское, что лапароскопическая радикальная гистеректомия ассоциируется с большим числом рецидивов и худшей общей выживаемости в сравнении с открытой радикальной гистеректомией. И тогда все стали ждать результатов еще одного исследования, это и европейское исследование, которое докладывает испанец Чива. Здесь число больных тоже где-то по 300 в обеих группах. Однако и это исследование показало худшие результаты от менее ми инвазивного доступа по сравнению с открытым доступом по числу рецидивов, по выживаемости. И только были результаты приближенные к открытому доступу там, где не используется манипулятор. И заключение этого исследования было, что минимальная инвазивная хирургия у больных раком шейки матки повышает риск рецидива почти даже в три раза. Но вот исключение маточного манипулятора приближает к результатам открытой хирургии. И вот делая вот такой вывод на сегодня, вы видите, это как бы, знаете, напоминает то, что влагалищная операция и абдоминали в начале 20 века. Мне кажется, что здесь тоже все неоднозначно, потому что каждый метод найдет свое место хирургии, потому что во-первых, хирурги-онкологи, которые имеют опыт выполнения этих операций в течение года достаточно большой, может совершенствовать эту операцию, во-первых, и во-вторых, это, конечно, операция для опухоли небольших размеров до 2 см, то есть это первое – б 1 по новой классификации, а открытая хирургия при опухолях больших размеров, более 2 сантиметров, а при опухолях В3 более 4 сантиметров место отводится уже химиолучевой э, терапии. Еще хотелось бы сказать об органосохраняющем лечении от трахелоктомии, которые возможно, казалось бы, при такой злой опухоли, как <coughs> инвазивный рак шейки матки. Первое. Это, эти операции звучат как трахелоктомия логаличным или абдоминальным доступом. И, и вот здесь вы видите, это первая операция была сделана в Белграде в 50-х годах, а потом Бурель в, в, в Румынии. Но все же эту операцию, как помните, операция Шаута стала звучать, хотя Пионер был совсем другой этой операции. И эта операция звучит как операция Доржана. А, вот это выполнение операции удаление шейки и фактически накладывание анастомоза между телом матки и э, влагалищем. Вот это э, румын Абурель, который делал эту операцию. И э, вот у меня нет портрета из Сербии. Но вот эта операция звучит на сегодня как операция Доржана. Почему? Потому что помимо того, что выполняется э, трахелоктомия, влагалищным э, доступом Доржан выполнял, кроме того, выполняется лимфодиссекция. Лимфодиссекция, но лапароскопическим доступом доступом дополняется и рекомендуется это при опухоли до 2 сантиметров вот таким образом это возможно молодым женщинам которые хотят сохранить фертильность но возможно это и абдоминальным доступом сделать но на сегодня самый большой опыт по этим операциям фактически представляет Нью-Йоркская клиника вот профессор Абура Ростом более 105 операций из них 79 абдоминальным доступом это публикация 2012 года а в России это Елена Григорьевна Новикова, тоже ее клиника наибольший опыт по этим операциям. Вот видите, такая фотография Бурустума была в 2015 году, он докладывал на сг митинге тех детей, которые родились потом после вот таких радикальных трахилоктомий, когда была сохранена матка, у женщин была сохранена фертильность. Есть условия, кому выполнять эти операции. Это женщины, которые, у которых отсутствуют факторы бесплодия. Это плоскоклеточный рак, это отсутствие лимфоваскулярной инвазии, отсутствие перехода на цервикальный канал, то есть соответствующие условия при небольших опухолях до 2 см. Однако появляются сообщения, и вот в Чехии особенно, вот клиника Роба, и его жена Робова докладывает, о 28 больных, которым при опухолю более двух сантиметров после неодевантной химиотерапии тоже выполнялись такие органосохраняющие операции, хотя не у всех это было удачно, были рецидивы заболевания, но в то же время мы видим здесь и роды, и заверш... беременности, завершившиеся э, родами. Ну и совсем такой немножечко вначале нас тоже шокировал наши отечественные из Томска э, докладывают о выполнении э, неодевантной химиотерапии при, э, с последующей хирургическим этапом временным, то есть такой реконструктивный, и проведением лучевой терапии, и потом восстановлением, реконструктивным восстановителем у больных 1-й Б, второй стадии заболевания. Вы видите, вот матка, значит, делается трахелоктомия, дювантная химиотерапии матка подшивается к пупку, чтобы она во время лучевой терапии, которая будет проводиться, она могла менструировать еще эту пациентку, а потом восстанавливается вот влагалище с телом матки, То есть, вот, хотя о результатах фертильности пока не сообщается. Но еще лапароскопически можно ли выполнять эту операцию? В роли Сальва тоже из Индиандерсон госпитале американского докладывает о том, что да, это возможно, но при опухолях при более 2 см тоже лапароскопический доступ давал худшие результаты, чем открытые хирургии. Ну и вот об этом тоже было сказано, и в случае только если конебиопсида это выполняет, результаты были такие же, как при открытой хирургии. И выводы были соответствующие, что худшие результаты были при опухолях 1-2 см, а до 1 см результаты были фактически одинаковые, то есть возможно лапароскопический доступ. Лучевая терапия, я говорил, какая была в начале 20 века, она меняется в, 20, в конце 20-21 века, вы видите, это и внедрение автолодинга, это высокие дозы, это различные источники. И мне просто хотелось бы привести опять нашего отечественного хирурга, но он даже был больше радиогинеколог Владимир Павлович Табельевич, который тоже работал в нашем институте. Благодаря тому, что была совершенная лучевая терапия, в нашей, даже это были ручные аппликаторы, результаты только из нашей клиники тогда представлялись вот в мировых аналах, по лечению рака шейки матки. И, между прочим, Станкевич Александр Антонович, он предложил метод автолодинга, но не запатентовал его, а затем он был уже тросиковый при том, потому что пневматически был предложен зарубежными, а были аварийные ситуации, а потом перешли как раз на этот тросиковый метод. Но и вот этот методы лучевой терапии изменились, видите, стереотоксическая терапия – Химия, лучевая терапия дополнилась и химиотерапией, как радиосенсибилизатор, и результаты стали лучше на 15%, хотя ретроспективно оцененные показали все-таки разницу в 6%, если проводилось дополнение радиосенсибилизатором цисплатином. И вот еще два слова о комбинированном методе лечения рака шейки матки. Мы говорили больше о хирургии, несколько затронули лучевую терапию, а ну um нередко эти больные подвергаются после операции послеоперационной лучевой терапии или же, может быть, предоперационной. Но надо сказать, что в рекомендациях, в стандартах звучит, что нежелательно комбинировать два метода, потому что это может сказаться на результатах в виде осложнений послеоперационных. Однако есть это место, если выполнена радикальная операция и выявлены метастазы в лимфатических узлах или позитивные края влагалищной манжетки. В этих случаях допустим, Выполняет лучевой терапии. Вы позвольте, я немножко продолжу, ладно? Вот. И здесь вот я привожу исследования, которые проводились, и китайские рандомизированные исследования, где различные комбинации послеоперационной или только лучевой терапии, или химиолучевой терапии, или вот последовательная химиотерапия, лучевая терапия и продолжение еще химиотерапии. Результаты оказались несколько выше при высоком риске, где назначалась такого рода терапии, но не, в, в, в, в, при промежуточном риске выигрыша не было. И сейчас вот немецкое исследование тоже представляет эти э, результаты. Хотя были э, вот после э, преждевременной э, прекращения лечения больше после химио-лучевой терапии, а там, где комбинация была сразу после операции химиотерапии и продолжения лучевой терапии, э, результаты э, ослож... прекращения лечения было меньше, хотя результаты были, ну, примерно одинаковы. И выводы этого исследования немецкого было, что последовательная химиотерапия с облучением э, при высоком риске, хотя и не продемонстрировал существенных показателей разницы в лучевой э, выживаемости, но профиль токсичности был разный. Этот метод может у ослабленных больных использоваться. То есть сразу после операции, если показана лучевая терапия, можно начать с химиотерапии, с последующей лучевой терапии. Еще вариант ⁇ это неодевантная э, терапия э, до операции. И здесь я вот привожу данные. Переведу потом данные, привожу портреты, опять же, наших учителей, Владимира Павловича Табелеевича, Александра Ивановича Сереброва и Ян Владимировича Бохмана. И когда я начинала работать в клинике, то в некоторых ситуациях при местно распространенном раке шейки матки мы начинали с предоперационной лучевой терапии, и затем операция, и последующее продолжение лучевой терапии. Затем эту эстафету подхватил сын Яна Владимировича Бохмана, Сергей Янович Максимов, когда возглавил клинику, в конце 90-х годов. Но здесь мы комбинировали же с химиотерапией, на одевантной химио-лучевой терапией, а затем операции и последующая одевантная лучевая терапия. И результаты эти были подведены и представлены нашим сотрудникам, Константином Жамильевичем Гусейновым, где тоже было показано вот такой эффект дополнительного выигрыша при химио-лучевой химио -лучевой терапии в неодеванте у больных с местно распространенным раком шейки матки. Однако со временем нам пришлось отказаться от неодевантной лучевой терапии, так как этому стали возражать радиологи из-за того, что происходит разрыв лучевой терапии, и дозировки очень сложно ориентировать, и поэтому сейчас говорит о том, что если и проводить, то проводить неодевантную химиотерапию у больных э э неоперабельных на первом этапе, которых мы переводим в операбельную форму. Это вызывало, вызывает по сегодняшний день дискуссии, и все ожидали результаты рандомизированного исследования, которое представила Индия, где очень высокая заболеваемость рака в шейке матки, и они представили результаты сравнение комбинированного лечения только с химиолучевой терапией, то, что является стандартом для местно распространенного рака шейки матки. И это исследование показало, что выигрыша фактически не было получено от комбинированного метода, и стандартом является химиолучевая терапия. И даже результаты были хуже при второй б стадии, где использовался комбинированный метод лечения. И то же самое показала исследование европейское, вот, которое представлял Кентер. И вот вы видите, что результаты зелененькое внизу сдвинуто. Все-таки при местно распространенном процессе э, предпочтение нужно отдавать стандарту химио-лучевой терапии. Здесь вот сравниваются эти два исследования, которые вот говорят о том, что, что все-таки стандартом остается. Э, но продолжаются исследования возможности комбинированного лечения И в нашей клинике э, такой Метод используется при некоторых ситуациях. И вот одна из работ представлена Ольгой Алексеевной Смирновой ее кандидатской диссертацией на эту тему, где сравнивались различные методы неодевантной химиотерапии перед операцией, и вот предварительные результаты полных частичных ответов при возможности неодевантной химиотерапии у больных раком шейки матки перед операцией. Но все-таки, и еще раз хочется подчеркнуть, что при местном распространении рака шейки матки э, европейские стандарты и мировые стандарты говорят о том, что предпочтение должно быть отдано все-таки химиолучевой терапии при первой Б2 или сейчас это первая Б3 по новой классификации и далее. Э, после, только в некоторых случаях выполнение одеватной химиотерапии с последующей радикальной операции является возможной альтер альтернативой. Еще один метод – это хирургическое стадирование в сравнении с клиническим стадированием, которое предлагается при местно распространенном раке шейки матки. Для чего? То есть это подразумевает, что при местно распространенном процессе, помимо того, что проводится химия-лучевая терапия, облучение первичной опухоли и тазовых лимфатических узлов, а не, не, не есть ли поражение параортальных лимфатических узлов. Потому что лучевые методы исследования, даже пэт не в, могут давать как ложно положительные, так и ложно отрицательные результаты. И поэтому расширять ли поле облучения, захватывая параортальную зону, которая, с одной стороны, стороны при метастазах будет положительно, а с другой стороны дает э, отрицательные результаты и по, токсичности своей, э, вот если там нет метастазов. И предлагается э, проводить инвазивные метод оценки и поражения параортальных лимфатических узлов при э, вот, местно распространенном раке шейки матки. Это так такой метод в России у нас внедрил профессор Берлев. И здесь вот результаты представлены тоже в этой книге, которую я уже неоднократно цитирую. Мы публиковали ее в 2018 году, где мы видим на 60 больных, где была и гипердиагностика, и гиподиагностика, которая уточнялась, вот, лучевых методов уточнялась инвазивным методом. И вот надо сказать, что... Вот, в 2020 году была опубликована международная исследование утрс 11 Это инициированная Кристиан, можно сказать, Кёллер. И вот такая группа здесь и входит из Бразилии, ЦУНОДА, где при второй й 4 -й, А стадии тоже вот оценивался хирургический метод стадирования. Вот эти группы больных, и они сравнивали там, где выполнялось хирургическое стадирование, и где не выполнялось и традиционно проводилось лечение. И на основании вот этого сравнения показалось, что вот преимущество было там, где все-таки было уточнение от хирургического стадирования, есть или нет поражения лимфатических узлов для того, чтобы расширять зоны облучения вот этим больным. Но результаты эти представлены, это результат вот такой положительные данных исследователей. Однако на сегодня это не решенный еще вопрос, и запланировано большое исследование парола. Trial, куда будут включены больные 3C1 стадии по методам лучевой диагностики, которым будет выполняться или не выполняться хирургическое стадирование и оценка вот дальнейшего ведения этих больных. Но пока результатов этого метода нет. И еще один вопрос, который мне все-таки хотелось затронуть, это прерванная гистеректомия при клинически раннем шейке матки при выявлении метастазов. То есть если во время операции, на которую замахнулись хирурги при, казалось бы, клинические первые стадии заболеваний, если во время операции выявляются метастазы при срочном гистологическом исследовании, то, может быть, имеет смысл прервать хирургию и проводить лучевую терапию. И вот одно из серовских анализов 218 больных за 10-летний период, который показал, вы видите, Yeah. <laughs> по кривым, кривым, что в общем-то результаты были статистически недостоверны в плане прерванной хирургии и радикальной хирургии. Вот, и вопрос как-то был как бы незавершенный. И пятилетняя выживаемость в этих группах с метастазами в завершенной радикальной составила 69, по сравнению 71 с прерванной. То есть примерно одинаковые результаты. При эквивалентной пятилетней выживаемости может быть и учитывать вот такой вариант хирург всегда себя вот, кто-то сдерживает, а кто-то не сдерживает в плане продолжения операции. Поэтому, поэтому этот вопрос остается нерешенный. И вот здесь еще одно исследование из одного института американского, где 41 больная тоже анализировалась в плане выполнения прерванной или же продолжения абдоминальной радикальной. То есть этот вопрос остается еще И Сейчас запланировано исследование Абракс, где будет включено 515 больных но надо нам ожидать этих результатов, потому что это вот пока они еще не опубликованы потому что идет набор материалов видите цибули чехова президента вот участвует в этом исследовании вергота очень знакомые все фамилии то есть из разных стран будут принимать участие вот для решения вопроса что Имеет ли смысл вот, прервать хирургию при вот таких ситуациях, при выявлении метастазов в лимфатических узлах, или же все-таки продолжить операцию. Ну вот кто включается в эти исследования, но уже вы предварительно прослежено в течение 58 месяцев, и видите, что результаты оказались одинаковы по частоте рецидивов в, одном, в одной и в другой группе. Сейчас в следующем я слайде покажу. Вот здесь вы видите нет сейчас а это то что выполнялось а вот результаты видите что рецидивы были в одной и в другой группе одинаково где-то 25 процентов из дивых тазовых в тазу или же отдаленные. То есть этот вопрос, видите, остается так, в общем-то, и по выживаемости примерно результаты одинаковые. И поэтому вот такие предварительные решения, что завершение радикальной гистрактомии не улучшило прогноз у пациенток с интерпретационно выявленным поражением лимфатических узлов. Риск рецидива не снижался независимо от размера опухоли. Если во время операции обнаруживается поражение тазовых лимфатических узлов, следует рассматривать а вопрос об отказе от запланированной процедуры на матке и направить пациентку на окончательную химию лучевую терапию. Ну вот мы представили с вами э, три варианта лечения, это хирургия, лучевая терапия, комбинированное лечение, а лекарственной терапии будет говорить Гульфия Медхаттена Телетаева, а в конце я просто хочу показать пятилетнюю относительную выживаемость больных инвазивным раком шейки матки. Вот на сегодня опубликованы пока данные больных, которые лечились в начале 2000-х годов. По Европе это 62% пятилетняя выживаемости. По России мы можем представить только данные по э, Петербургу и Северо-Западу, то, что у нас Вахтан Михайлович Миробишвили оценивает. И видите, что если было 52,9%, то ну, сейчас 60%. То есть примерно это популяционные данные. Потому что если говорить о госпитальных данных, они, конечно, выше, потому что там отбор больных идет в клиниках и э, по стадиям заболевания, видите. При первой стадии это 90%, снижающиеся при местно распространенном и даже при распространенном процессе. И в конце я хочу сказать вот этим слайдом, что тактика лечения рака шейки матки должна основываться на экспертном гистологическом заключении иммуногистохимии лучевых методов обследования, обсуждаться мультидисциплинарной командой специалистов, хирургов, радиологов и медицинских онкологов. Я представила свою лекцию на основании анализа периодической печи до 2023 -го года фундаментальных работ. Ну и с 1975 -го года я как свидетель, участник тоже этих э, событий. Спасибо за внимание.